Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, начинаю новый влог, будет много интересного, будут покупочки в Wildberries, озон Светофор, и так поехали. Губочки Озон. Вот такие крючочки взяла прозрачные. Долго, кстати, искала, чтобы вот именно обычные прозрачные крючки, не квадратные, не какие-то нашла на Озоне. Вот такие три штучки пригодятся. Сейчас для новогоднего декора и так далее. И заказала все-таки вот такой вот побольше контейнер, который у меня вот под телевизором стоит маленький, да? Это такой же, но побольше. Красивый, понравилось, как смотрится. Все, фокус, что? Все подходит, тоже все здорово. вот. Размер 30 на 28 на 15. Сейчас соберу. То, как он выглядит по сравнению с этим, получается, как два таких. Да. Классный, здоровский. Сейчас сюда игрушечку еще каких-нибудь положим. Все расставим. У нас покупчики Wildberries и Я несколько дней назад по совету девчонок а, приобрела вот такой крем-лапочка. Мы его уже с Крисом пробовали. Я девчонкам в Телеграм рассказала. Что это просто восторг, девчонки Вот эти два крема 200 с чем-то рублей за два Чтобы вы цену понимали И это эмолент а Отзывов у него много на самом деле ну, Спасибо за носочки, спасибо Вот И у нас на ножках почему-то с началом отопления В том году так было и в этом То есть летом ничего нет А как отопление, сухость и были еще пятнышки такие на спинке, к попке ближе, такие вот, ну не знаю, как шелушащиеся даже, аллергии не аллергия. Ну, в общем, вот этот крем с одного раза практически помог. На ноге еще чуть-чуть есть а, шероховатости. А вот эти пятнышки все убрал за одну ночь. Поэтому я очень довольна. Я решила, что я всю такую детскую серию закажу. Тем более она бюджетная. И заказала. Сейчас покажу. Давайте начнем с Вайлберис. Я заказала вот такую зубную щетку. Очень интересно было попробовать. Крестюша, 46 рублей, девчонки. Вообще просто смешная цена. Сейчас распакуем, покажу. Вы просите ссылки оставлять на каждый товар. Девчонки, ну просто вот э, я слежу за ценами. Я ее взяла за 46, на следующий день она 500. Понимаете, поэтому я вам ссылки как бы не оставляю. Вы видите, если вам товар нужен, вы по названию вводите, и уже у другого продавца можно найти дешевле. Но я постараюсь, конечно, теперь оставлять на каждый товар. Вот так она выглядит. Интересная такая силиконовая щетка. Попробуем. Крис, иди щетку на зубную чистить. Смотри, какая классная. Иди сюда. Иди, бери, иди, иди, идет, идт. Начисть. На чисть зубки. В Дзене потом покажу, как она чистит. Так, потом взяла себе на Валберес окислитель девяточку делюксовский из Потому что на рандеву заказала уже идет краску делюксовскую. Хочу попробовать цвет, понравился оттенок. И а, заказала краски как раз окислитель. Будем краситься. Так, еще с Валберес пришел один очень крутой набор. Будем с вами его тестировать в этом ролике. Сейчас все покажу. Мы с вами обозревали наборы от Космос. Очень классная у нас была космическая станция пришельцев. Да, я вам покажу. Показывала. А здесь вот такие вот планеты. Ксюшка выбрала. Я люблю чем-нибудь с ней заниматься дома. Не всегда погода позволяет гулять. И не только погода, но еще и лед. Так, где у нас по-русски? По-русски здесь нет. В общем, будем разбираться. Пока давайте дальше смотреть покупочки. Теперь сазон. Собственно говоря, лапочка. Я заказала всю продукцию от этого бренда. Почему? Потому что я была приятно удивлена крему. Пока он по 200 чем-то рублей за две штуки. Я взяла три упаковки эмалента. Вот, вот, третья. Так, я взяла, еще не все, кстати, пришло, что-то еще идет. Детский а, крем-гель для купания. Все по две штуки очень выгодно брать. По одной а, гораздо дороже выходит. И на зоне дешевле, чем на Вайлдберрис. Котен, откроешь пока, посмотрим, что за аромат. У крема, кстати, аромат а, ярко выраженный, но мне нравится. Он такой вот, я не знаю, детский крем по запаху, что ли, напоминает. Вот обычный такой с собачками. А, и у него консистенция, чтобы вы понимали, он такой достаточно, ну не знаю, не то что жидкий, он не сильно густой, он очень легкий. То есть если есть прямо атопический дерматит, многие в отзывах писали на Озон, что и помогает от него. Как бы... Он для кого-то слабоват, но вообще отзывы очень крутые на этот крем, поэтому я вот так закупилась, девчонки, очень-очень-очень много средств, у меня на тысячу чем-то вышло, это еще не все пришло, представляете? Вкусно. Так, да, вкусно чем, котен? Кому интересно, давайте я вам покажу состав, кто разбирается, напишите. И крема состав, состав. тут, конечно, очень мелко. Так, где состав-то? Вот он. Смотрите, девчонки, кто разбирается, напишите обязательно, как вам этот состав для крема эмалента. Так, нюхаем детский крем-гель. А ты пока детское средство вот это распечатывай, котен. Классный дизайн, классные флакончики. Крем-гель. Значит, непрозрачный, наверное. Да, беленький. А, так же, как крем. Абсолютно пахнет. Абсолютно так же, как крем. Так, и еще у нас с вами мыло. Детское жидкое крем-мыло. Тоже вот такой вот. А еще идет подмывашка. И что-то еще, по-моему, идет. Я взяла вообще все, что есть в ассортименте у этого бренда. Потому что мне очень понравилось. Прям очень. Так, на, котеное мыло распечатывай тоже. Не спишь? спеши, аккуратненько. Взяла кетчуп Хайнс. Все-таки около 170-180 рублей литровый. Я его люблю. Мне очень кетчуп Фаберлик напоминает кетчуп Хайнс по вкусу, Да состав у нас тут какой если кому интересно тоже. за 180 рублей литр за 170 это вообще шикарно обычный томатный вот на озоне тоже был кстати смотрите пришел с наклейкой вообще никак не запечатанный оригинально а тут я запечатанный взрывается взрывать не внутри запечатанный хоть это радует из него не попили по пути по срокам годности тоже вообще а все свежачок чуть, -чуть по-другому по думаю. Так, это детское средство для купания от макушки до пяток. Ну, да, мне кажется, так же, может, чуть послабее аромат. Так, и мыльцы сейчас понюхаем. Но кремом я теперь запаслась, потому что, думаю, подорожает или вдруг разберут. Смотрите, какой запас у меня вообще. Ну, дешевый, и сердито. У теперь детских средств годовой, просто годовой. Ну-ка. Сейчас глаза попробую крутить. Ой, какой. -то... Мой. прям и так пахнет, так же ну, не, чуть -чуть. Ну, чуть -чуть по чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. По-другому, но, в принципе, одушка у всех средств одинаковая. Так, нас завинчивают, а у нас сейчас Крис тут все потырит. Да, смотри, Кристюш, какие у тебя теперь сколько. Много всего вам Моё с Ксюшенькой. Ну, не иногда, всегда твоя еще подмывашка придет, много чего придет. Это Сейчас, девчонки, будем с вами разбираться с набором «Космос». Расскажу, что почем. Очень интересно. Ксюшка уже сидит вся в ожидании. Мне нравился прошлый набор «Космос». Очень она до сих пор с ним играет. И а, попросила заказать еще. Мы с ней вместе посмотрели, выбрали. Это «Прыгающие планеты». Очень интересный, на самом деле, Прыгут? набор. Прыгают. Представляешь? Сейчас будем разбираться. Так, давай, открывай аккуратно. Пытается вскрыть. Космос, девчонки, это детские эксперименты из Германии. Сейчас в преддверии Нового года мы уже с девчонками в Телеграм обсуждали вот на подарок ребенку какой-нибудь эксперимент выбрать. Это очень здорово. Опять же, не безделушка, а потраченное время с пользой, потому что здесь у нас физические, химические процессы. Дети обучаются чему-то в процессе игры, да? Получают новые знания. Это вообще на самом деле круто. Не может справиться с коробкой, я вам ну, пока скажу. еще рассказываю. Детские эксперименты Космос производятся с 1922 года, то есть очень-очень давно уже на рынке. Придуманы сделаны в Германии. Качество, эксперименты на любой вкус. Еще они безопасны для детей. Есть сертификат. Можно с ним ознакомиться. Все подробно. как бы. Продавец, нам любезно, с вами, девчонки, к празднику, предоставил промокод на скидочку 10%. процентов, Я его пропишу обязательно в инфобоксе. Постараюсь прикрепить, не забыть прикрепить в закрепленном сообщении, чтобы вы все видели. 10% процентов на самом деле очень хорошая скидочка. На самом деле, за то, чтобы дети сидели не в планшетах и гаджетах, а занимались вот такими интересными экспериментами, да? Так, смотри, у нас все инструкции переведены на русский, что тоже очень ценно. Что у нас есть в коробочке? Давай разбираться. Вот такая штучка, баночки из плотного пластика. Так, смотри, вот это формочки для планет, я так подозреваю, да? Две, две оранжевых, две зеленых. Типа О, пипеточки большие. Твой любимый инструмент, да? Да, пипеток. Так, пакетик а? с разноцветным материалом. Ты так, это можешь? у нас что? А, это какие мы планеты, наверное, будем делать, да? О, тут еще с кружкой. Так, вот, это у нас инструкции как раз. Выбирать выбирай цвета. Вот эти уже. Давай еще. У нас могут быть цветные планеты. Можно даже четыре. Давай четыре цвета. Тут у нас один сиреневый, еще какой. Такой, пять цветов. Планеты собрали. Сейчас мы будем сюда засыпать послойно а, порошок гранулированный и погружать его в теплую воду. На самом деле процесс очень быстрый. Должны получаться такие попрыгунщики. Мне очень интересно, как из такого порошка они могут получиться. Так, погнали. Нам нужны ножницы и баночка с теплой водой. Ясно. Засыпай. Все, хватит другой маршлеты. теперь. Сыпали три цвета, четвертый не влез. Да. До краев получается. Теперь мы вот так постучим, чтобы он осел. Может высыпаться, поэтому делаем с вами ну, на столе. И погружаем на пару минут в теплую воду. Погружаешь? Боюсь, не, не бойся, чего ты боишься? Взрыва не будет. Тихонечко, давай помогу. Вот так. Ой, так вот так оно. Чего внутри? Вот так опух. А, ну это... Оптическое увеличение. Да. Теперь мы ждем две минуточки. Будем вытаскивать, три минуточки просушать. А, а еще сейчас мы будем делать с тобой с чашкой Петри э, кольцо Сатурна. Представляешь? Из какого цвета? Ну, какой хочешь, выбирай? На розовый. Хорошо. Давай. Кольцо Сатурна. Высохшие планеты, кстати, можно использовать как макет солнечной системы. Допустим, это многовато. Подожди, сейчас мы с тобой возьмем пипеточку и с помощью нее разровняем. То есть мы, нам с тобой нужно по контуру сделать кольцо, Итак. поняла? Да, почему-то камера делает его бледным. Вот он яркий на самом деле. Очень. Вот, по контуру вот так разравниваем вот пипеткой, вкусно. чтобы образовалось кольцо, которое мы потом смочим внимательно. Вот на новогодних праздниках можно прекрасно проводить время с детьми. Но сейчас только не новогодние, но у нас не новогодний, пока мы девочкам идею подаем, Мы на Новый год себе еще какой-нибудь набор закажем. Я думала, что еще у Деда Мороза попросить. И у Дед Мороза хочешь пойти по такого набора попросить? Ну, не знаю, пока что хочу. Здорово. Так, девчонки, промокод на скидку 10%, он работает на Азоне. На Азоне суммируется со всеми другими скидками и так далее. И действует до 12 декабря. Кстати, с Ксюшкой делали уже... В садик, по-моему, с тобой делали, да, Космос? Или в школу уже? школу, школу. В первом Принес. классе, да? А, или первом, и там остался этот набор в школе, да? Нам его не вернули. <свят> Такой классный делали. Вот мы делали из коробки с подобувим. И планеты, но ну, мы, конечно, вот измучились делать планеты, если бы был вот такой набор, тогда я бы знала о нем, мы бы его заказали и сделали, да, нам нужно было на тему космоса поделку сделать. Я делала планеты из пластилина, мучилась там, чтобы они цветные были, на Землю похож, на Марс, на Венеру, на Юпитер, чтобы было все правдоподобно. Они получались тяжелые, подвешивала их там к коробке. У меня была самая лучшая, походу. Да, у тебя был самая лучшая, у нас была действительно крутая поделка, я с кисточкой там коробку внутри рисовала темно темно синий цветом. Декабли. Да, как космос, с кисточкой потом вот так брызгала, делала звезды. Небо. В общем, это было круто. Это Если я найду годы. фотку, я потом обязательно покажу, Телеграм, может быть, да, точно покажу. Так, ну вот Ксюшка почти разровняла уже. А нам, кстати, пора доставать планету уже. Давай из воды я себе придвигаю. Аккуратненько получается. И три минутки у нас отстаивается. Стекает вода и так далее. Ставь, да, вот на крышечку от Петри прекрасно. И три минуточки мы еще ждем, а потом ну, можно давайте. открывать. Что там такое? Что там происходит? Вот это. вот это Сатурна. Давай, теперь набирай водичку эту же теплую, берем из стаканчика. И поливай прямо вот на этот, на эту соль, песочек, не знаю, как назвать. Да, Поливай как следует, не бойся, чтобы прям намокло хорошо. Или кольцо Сатурна, такое яркое, красивое стало. И уже какую-то густую форму принимает. Но написано, что нужно оставить на несколько часов, поэтому это теперь у нас дело до утра. Мы как всегда вечером с Ксюшей экспериментируем. Так, ну что, открывать будем? Да. Один важный момент, ты открывай пока потихоньку То есть здесь нет никаких добавок Таких ядовитых, химических, которые бы оставляли Сверху потихонечку Вот так смотри Нет, ты сейчас так разломаешь Сейчас покажу Смотри, вот так сверху берешь, две половинки да, Вот так тащишь на себя аккуратно Нет никаких химических добавок, которые бы сохла... сохраняли его мягким навсегда Поэтому он таким будет два дня Потом липким. он уже с... а, Липкий он пока сначала будет Да, Мы сейчас еще немножко подождем и будем проверять а его А смотри, как красиво а да? вот Я покажу такие... девочкам Липушки. Смотрите, какой красивый. Он вот липкий, Ливкий. Да? Вот а так, ну, очень. Не липкий, так? Красиво. Mm -hmm. да? да? Здорово как. В общем, через два дня он теряет такие свои свойства прыгучести и мягкости. А, и затвердевает. И уже можно сделать новую У нас, кстати, очень много материала осталось, да? Можно делать хоть каждый день по несколько штук планет. Ты и и играться. Быть... Уже хочется? Подожди немножко. Ему еще чуть-чуть надо посохнуть. Mm -hmm. Даем. Еще вот этот чуть-чуть. Да, давай. Ну тут чуть-чуть липковатый тоже, но так нормально. Как прыгать. Ничего себе. Но... Вау. Да. Слушай, ну прикольный прыгает, не разваливается, как бы ничего с ним а не воду случается. Его можно не, ну его воду уже не надо засунуть. Сам по себе он такой вот, он... Мягко ну как, как будто как резиновый, как будто как прыгунчики мячки, но видите, консистенция совсем другая. Получается... Будем вторую делать обязательно. Сейчас получается очень красиво. Вообще здорово. То есть можно много-много слоев сделать вот так потихоньку можно засыпать. И планет можно много, да. Вообще, мне понравилось. Слушайте, ну Дай поиграемся. <смех> <смех> ну, как прыгунчик, да. Смотрите, как здорово. Слушайте, потрясающий набор. Мне кажется, деткам любого возраста будет интересно. Мне-то как интересно было. Вошла во вкус все. Спать пора ложиться. Буду, говорит, планеты делать. Еще две, да? Можно много-много цветов прям добавлять. Понравились шарики? О, вот какие планеты Ксюшка понаделала. Вот эти сейчас еще чуть подсохнут, Это прям красивенько. И вот а, это прыгунчик... а прыгунчик все прыгает очень здорово. Это закат. Закатное? Это, это на Марс похоже. И кольцо Венера мы уже из чашки по 3 вытащили. В принципе, оно час пролежало и нормально. Может Но если его тянуть, оно, конечно, порвется. А так оно такое достаточно затинироваться. Светофор. Ездили в светофор, купили вот такой вот Ксюшке приспичило кресло-груша. Да? У нее в детской. Вообще за 1000 рублей с копейками. Дешево. И как-то я не посмотрела. Мне по сути не понравился вот этот вот шуршащий чехол. Я такое не люблю. И открыли еще. А внутри нету даже внутреннего чехла. Поэтому оно несуразное, Оно плохо ставится. Наполнитель электризуется к вот этой шуршащей ткани. Мне не нравится. И я решила его доработать. Заказала. В общем, на Озон еще идет чехол. На Вайлберис по-моему, да, на Валбере заказала внутренний чехол, пересыпем, и внешний чехол, а, велюр, а, заказала на Озон, красивого такого цвета, под цвет детской, но он и здесь будет смотреться очень уместно, заказала размером чуть больше, чем вот этот, этот вроде как 2XL, если верить. И заказала еще немного наполнителя То есть хочу его сделать побольше Хочу, чтобы оно было мягкое Чтобы вот это не было шушалки, И, конечно же, внутренний чехол тоже обязательно нужен Мы Купили вот такой вот ковер из Эва Там же в светофоре Было много в основном продуктовых покупок Ничего хорошего в нашем магазине нет Пока девчонки с ним играются Я планировала его в коридор туда на пол постелить Ну, заходить, как бы на него наступать А не получается, у меня дверь прям по полу ползает И никакой ковер не постелишь Поэтому я, скорее всего, его вырежу и либо в тумбочку либо в шкаф а, на обувные полки разрежу и постелю. Так он толстенький, хорошенький, такой прикольный. Ну и на этом все, мои хорошие, все полезные ссылочки оставляю под видео на набор космос, промокод тоже все под видео. классный идея, подарок. Всех люблю, целую, всем пока-пока.